Банжур, с вами Тимур, и сегодня у нас будет обзор на мое оборудование для стримов. Как я работаю, что я делаю, как я вообще пытаюсь стримить и снимать для вас прикольные видюхи. Думаю, для вас это будет интересно, и думаю, вам это понравится. Если вам это понравится, то поставьте, пожалуйста, огромный лайк, и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И мы приступаем! Вот-вот видели вы, опять же, этот микрофон, вы его, кажется, уже давно уже видели на Новый год. Но все, же, я повторюсь, что, что этот микрофон хороший, но иногда у него бывает сбои, иногда бывают шумы. Это очень неприятно, но все же скажу, он прекрасен. Лично для меня он прекрасен, но кому как, но мне он нравится. Монитор у меня сразу говорю 2к. Это 2560-1440 пикселей. Да ладно. То есть экран сразу такой насыщенный, красивый. Мне он нравится. Не могу придраться к экрану нечеткости, контрастности, насыщенности, например. Ну, например, если вы сейчас смотрите на экран, у меня все прекрасно. То есть мне все нравится. Я не могу сказать то, что мне он не нравится. Мне, короче, нравится. Это асу же, господи. <музыка> Мышка мне нравится. Вот это поворот! Я не могу сказать то, что она ужасная, я не могу сказать то, что мышка отвратительно себя ведет в играх. Нет, она отлично себя ведет в играх, но иногда бывает случается случаются какие-то бесклики или, например, клавиша какая-то залипает. Я вот думаю, может быть поменяю в этом году. Может быть. Но это не точно. Но если получится, я, может, поменяю ее, а может быть и нет и для слабый. И вот как вы видите у меня здесь есть такая веб-камера Logitech. А, Logitech скажу сразу же мне нравится камера, но она в данный момент у меня не работает. Я не знаю чем, с чем это связано. Написано поврежден драйвер. Я пытался сделать все что угодно, но ничего не получается. Так что думаю буду менять себе веб-камеру и ставить какую-нибудь другую более усовершенствованную что ли или как то. Ну я уже предположил какую камеру я буду покупать на данный момент и думаю я ее куплю и покажу вам в действии и как она будет себя вообще вести, чтобы вам вести нормальные стримы и показывать свое красивое личку. Ну так что вот у меня получился такой маленький коротенький обзор на мой рабочий стол, на мой э, стримерское оборудование, которое я хотел вам показать и я вам его показал. Ну, скажу сразу, то, что в данный момент я буду иногда менять свои комплектующие, то есть, например, клавиатуру я точно поменяю, потому что мне беспроводная клавиатура, вот, которую в данный момент здесь у меня, да, она мне не нравится. Она мне нравится, мне вот, то, что постоянно надо батарейки, постоянно какая-то возня, то, что она постоянно залипает, и это меня бесит, и... Я хочу ее поменять на какой-нибудь, например, Оклик, или, например, h 4 теч или там, не знаю, какую нибудь такую наподобие, чтобы мне хоть нормально играть в игры. Или иногда писать текст хороший. Ну что ж, это был обзор на мое оборудование для стримов. Я думаю, вам понравится. И вы не забудьте подписаться на мой канал и поставить офигенные лайки, чтобы я всегда был в курсе, нравятся вам такие видео или нет. Ну что ж, с вами всегда был Тимур Лавев, всем удачи, пока-пока и удачного вам Нового Года!